Shields – криптовалюта, направленная на развитие спортивно-развлекательной экосистемы на блокчейне. С помощью Shields спортивные и киберспортивные команды могут продавать собственные фантокены, которые в дальнейшем используются как обменный инструмент в рамках сообщества. Криптовалюта Shields система SocioScom дает возможность любителям спорта и киберспорта принимать участие в управлении любимыми командами, играми и лигами и событиями. В 2021 году спортивный и киберспортивный ландшафт делал упор на повышение активность аудитории и ее монетизацию, а не просто количество. Универсальный движок, который предоставляет платформа Soki Ascom, способен дать болельщикам право голоса для руководства действиями команды. В свою очередь, команды, а также организации ЛИК и события смогут эффективно монетизировать спрос болельщиков на это право голоса. Видение чела состоит в том, чтобы превратить миллиарды поклонников спорта и киберспорта из простых зрителей во влиятельных лиц, принимающих решения.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 Это возможно благодаря применению масштабируемой блокчейн-инфраструктуры, покупке фантокенов, а воплощается в жизнь путем развертывания токенизированных прав голоса. Исполнение осуществляется с помощью смарт-контрактов на платформе Sockeas.com. CHZ – собственная криптовалюта платформы, которая используется в рамках проекта Sockeas.com для покупки фантокенов поклонниками той или иной команды. Купленные фанатские токены позволяют пользователям влиять на команды с помощью голосования, а также получать награды за вовлеченность. Когда фанаты подключаются к Sokes.com, приобретая токены CHZ и затем используя их для реализации своих прав голоса, они становятся частью механизма принятия решений для любой организации, которую хотят поддержать. Когда новая команда, организация, присоединяется к отском, она представляет определенное количество фантокенов, которые фанаты могут покупать по фиксированной цене в порядке живой очереди, используя в качестве оплаты токен CHZ. После того, как фан-токены окажутся в руках пользователей, они могут использоваться здесь же на Sokets.com или выводятся на общий рынок. Начально фиксированная цена нужна только для того, чтобы все начальники. Отдельные пользователи были в равных условиях. Кроме того, существует ограничение количества монет, которую может купить отдельный человек, чтобы не возникло никакое монополия управления командой или киберкомандой.